А я нашел телепорт. О, шарик. По-любому за шариками тебя, да? Записываю уже. С вами Панкиллер. Всем привет. Так, Панкиллер и фанатик и ник В1. С вами. А если кто-то не кушает Как попасть? А я не знаю. Ну-ка, подожди. А, о. Серьезно? Она тебя зашпуливает так? Нет, ты сам заползай сюда. Не, она сама деле меня зашпульнула сюда. Ай, я застрял. есть, есть что? -нибудь? Наверное? Ну-ка взять. Ну пораз... Залезем тебе. Давай. Нет. Нет? А ну-ка. Нет, здесь нету ничего. Димон. Это на самом деле такая банальная нытика. Ну да. А я застрял. Так, ладно, Мне нравится настрял. то, что тут скримеры есть. А, -а, -а ну конечно, я же специально <свист> это сделал. Я запустил эту карту. Может что-то есть? Интересно. пугаешь? <свист> ну я же скример. Ну это же не ты Скример. О, а я на нашел? А я нашел? <свист> А че мы в раз таки да, с тобой? Да. А как ты сюда попал? А, а. а. Да. так. По-любому да, должно я быть еще. Ну-ка, подожди. Ну, че ты на меня залез? Да, Слезть хочу. Так, ну-ка, Тэшка. Он И вышел? Уже дома, нас сыщешь. Димка, Димка, есть, есть, нычка. Есть да? Да, я залез а, сюда! сюда. Увидишь? Ну, О -о -о, смотри. О -о -о. А что он делает? Не знаю. Он на ртп ходит. Давай попробуем. А вон, смотри, стол. Да. А. Стол а, двигается. Стол двигается. Отлично. Понял, что за фигня? меня ты похнула, что ли? В дом заходи. Мы ну, вообще-то в Через центральный фонд заходи. И шарик, да, вот это. А, тут бесконечный бесконечные границы. Опа, Женя. Н ничего себе, <смех> он офигел совсем? Унычку нашел, Да и видел. А смотри, какие нычки ищу. На т нажимаю, короче, у меня на... Ну, есть. у меня есть это коньявы. <смех> Что это такое? Это Дима, чипсы. Блин. Это чипсы. Не обращайте внимания. Всех приятный, с аппетитным, когда вот váchisă, такой такой шум. Дима. Это ты задвигаешь? Ага. Да, курку, давай. Ты что, Там перед ходом, короче, в, а в этом. Меня этот скример успала. Там перед ходом в комнату, короче, у нас стол на середине. Димка, а здесь распрыгивание есть. Да? Да, бани хоп. что он долго нас будет искать. И, конечно, мы нычку такую. О! О, Харя смотри. Ого? Ну oh, oh, это, а э, это, э, это в этой это это как я это это добавить? Чего добавить? Звук. А вот что нельзя так добавлять. Так, ну-ка, я сейчас на своем тоже добавлю на максимум. А у меня и так максимум. И что ты там делаешь? Фанатик. Ты что там делаешь? А чё так тихо? Да вот он, он рядом ну топает. Ну-ка, скажи, что. Дима, ты слышишь? Нет. Чё? Я Димку хорошо слышу. Да нет, а он нас метров? не слышит. Он, он нас не слышит. А, ты сейчас слышишь? А, нет, в том смысле, что топа нет, не слышу. Белый, отстань. Не знаю, я щелкнул вас на всю. Не знаю, что-то у тебя какая-то проблема. У тебя ручка торчит. <соценно> <соценно> А у меня ручка торчит. Э, маньяк, мы там что-то здесь. Ну-ка. А, ты сейчас слышишь? Нет. Ну-ка, скажи. А, вот сейчас. Да. А. Блин, ты что такое? Ты же выходил из игры, когда это... Ну-ка, подожди, по... Да иди ты в жопу, пора меня резать. Я Белос слез системника. Вот да. А, вот сейчас слышишь? Да, я поправил контакт, короче. А, а ты его достаил? Да. А. Блин, Дима, да. а чё, один да. раз можно использовать? Да. Жопа. По любому ты, ты пошёл жить. Да? По любому куча? я даже не вижу почти. Так, он через пять, четыре, три. 3... А, я-то пыхнулся. что за хрень? Где я? А я, я тоже что не что понял. Что? Ты это видел? видел? Вот это, это вот. вот. Нажми а еще раз. раз. <с Pain> да, ладно. да ладно. Да ладно. Давай, а давай быстрее, быстрее. Димка, он сюда идет. А а он ну ты еще а. должен, Я нажал. По любому. О, во, во, во, -во, -во, -во, -во. А, Открывать надо. Да. А он ну тут телепортился, да? он вышел, а он, кстати. Где? А вон он бегает на улице. На первом этаже, жик. Блин, выкинь свои чипсы. Не, ну это смешно. А меня слышно, когда я кушаю. Да, откуда, но? Это не мы. Давай пойду. Присядь, Присядь, кого Сама присядь. Ой. А, ты маньяк или телепортнулся случайно. Он тебя видит. Он Нет. тебя видел? Я видел. А -а. Да он на, на улицу, улицу побежал. Зал. Этот чертенок. А не, а он в окно что там прыгает. Да он хер найдет мне. Я тут на таком четком паркуре бегаю. Серьезно? Да. Да ты мне врешь. я тебя вижу, твой ник. Вон там бегаешь. А что следующий ты монет? По сути. Это на тебя, Да, он да, по второму он, этажу бежит. А, на втором? Да. Оп, прикольно, Нифига себе, Женя. Нравится, да -да -да, Женя. Давайте, -да, давай, шутку или что-нибудь. Сутка лечирка. Давай, что тебе? Можешь я тебе покажу, куля? Не -не, не не не но но но ну, он ну, тут. За стенкой. Я пей. в этой стенке. Видишь, ручка, ручка, вот она. Беги, Дима. А легко и просто. Это я догадался. Димка, это я догадался же, да? Нет, вообще, я догадался. Ну блин, а про вторую-то он-то не знает. Как сюда попасть? Ищи, ищи. А? Как оно? Найди меня. Тут Димка откаты нету, нет, есть. А ч она не открывается? А ты догадайся? Там щелкнуть что-то надо. Надо щелкнуть сначала. бело ты заколебала. Он походу догадался. Тупой. Это же я догадал, Я такой говорю, ты подошел, такой нажал, от, сучок нашел. А где я-то ты? А? О! Чертила. Все, О, а как ты это нашел? <связать> Женка, Женька, почерпи. На скримера нарвался. <связать> а, <связать> я же не могу перемещаться <связать> по маньку или еще кому-нибудь. Ага. Я карнизный воин. Ага. А? Серьезно, что ли? Да, <связать> да, да, <связать> да. А тут телепорт есть? Да. Блин, я когда подумал, думал, что маньяк так может быстро находить. Первый раз такое. Вот реально. Будешь ты на ошибках, смотри. На вкус Это что ли? Да. А он, а тебя, он видел. тебя видел. Думаешь? Нет, ты его видел. А он, он тебя даже не заметил, AA? когда ты это... По тапкам дал. Ну это тупой Все реально, когда тебя это завалит. Кстати, когда... тебя искал, я у него прям на виду убежал. И спрятался. У него на виду. Да. Он видел меня. Да, Димка, можешь уже по улице бегать, потому что уже 10 секунд осталось. А Это на улице. Да. да. Какая у нас белка агрессивная. О, он, <смех> Ты же его видишь. Че, ты манят? Да, я маньяк. Так, Женька, бежим. Сразу же. Так, за кого заходит? Спец. Я тебя сейчас чипсы заберу. Знаешь, это его фишка. Ты просто навыкай. А откуда тут вылазит, такая же. А ч за бред? Почему телепайхает? Я не понял, Always, почему у меня два раза уже технул. No, так, пошли в дом. Три, два, один. А там двери открыты. Тимка, только пожалуйста, не убивай. Да погоди мне, у тебя есть. А я нашел телепорт. О, шарик. Давай. Блин, 10 этих остальных. Белка, я тебя приду. Блин, я попал в телепорт, который мне выйти. И в чем прикол? А в чем прикол? Я выбраться не могу по канату. А я а вот что я тебе говорю, то же самое. Жека, как ты выбирался по канату? Не Ч ⁇ за бред, а, а я, я не могу выйти? Нельзя через канат выбраться. Жека, я в ловушке. Женя, как с канализации выбраться? А вот а эта нычка в нышке. Да юбка Скримеры эти. Серьезно, ее можно было открыть? О, о. Ха? Я кого-то слышал? Я тебя же не, не секретил. А, Димон, ты, О, я... ты я офигеешь то, что я нашел. Да? Да, а, я, я сам я нычку сам эту попал, даже не знаю как. Братишки, я хана. Сюда. И выход Это только -то один, и то и я сам, -то сам я даже не знал. Не, э, скажи, как отсюда выбраться? <laughs> а что там ты случилось, случилось Димон? Что не все? В <laughs> <laughs> Блин, ну тут приседки ходить это жопа. Опа! Все, Женька, поли <смех> меня! Не понял. Постоянно я не <смех> понимаю, причем. Нет-нет-нет-нет, это телепорт. А, да, в ту зону, короче, типа нельзя. Оль, ты скажи хоть на каком этаже? <смех> <смех> на втором этаже. На да, на да на втором смотри где все включается включается опа хоба Ага. А Че, серьезно а это, это серьезно, серьезно так можно а все ты здесь теперь застрял в этой комнате да я в этой комнате прям на тебя смотрю да да да я здесь я здесь Димка, я не здесь или телепортнулся. Я не знаю, как я сюда попал вообще. Чисто случайно. <плёк> да ты не допрыгну здесь. Видишь, он здесь заперт. Ну, короче, отсюда не выйдет. Здесь выхода Димка нету. Есть в окошко можно выйти. Ну, Но в окно. В окно. Я тебя здесь запер, Женька, и все. И ты бы не вышел. Ладно, а, выходи. Нет, ты скажи, с какой стороны выход? Я не знаю сам. Ой. А что я сделал? А что ты сделал? Выходи. А скажи, какой стороны вход? Да. Блин, я говорю, вот где-то вот с той стороны, Жень. Вот видишь? показывает где-то с той стороны вход и сюда зашел я вот через вот это вот буду я даже не знал что здесь вообще как зайти сюда выйти ищи ищи тролль маньяк я здесь прям над тобой Я офигею, если он телепорт этот найдет. А чисто, чисто случайно знаю, нашел этот не телепорт. Не Опа. Это что было? Короче, Женька, я вот здесь офигел, когда вот сюда случайно попал вот так. А, а, а как спускаться? Ой, вот, короче. Димка, я здесь. это как? А теперь а вот здесь, блин. Блин. Блин. блин, блин, давай заберись, а вот теперь блин. вот здесь, нашел? а как Ты я сюда попал? попал, я сам Ты не, не знаю, что туда Ты попнулся, что ли? Да. да, чисто случайно, я даже не знаю как, раз, два раза, целых два, два раза, раз, да, вимка я на улице. Видишь, здесь, здесь и пыхает. О, здоров. Падло. Спышка получить. Женька, пошли короче, я тебе говорю вот. За мной пойди. Я шел сюда, поднялся. Короче, я вот здесь испугался и вот сюда вот подошел. Где-то вот помню, здесь, а вот, вот я тупохнулся. Туда. Дима, хорошо жрать. Я не помню, как Он я как сделал делать. это. Чисто случайность. То ли И сюда. Вижу. Да не ладно. Я сказал Но Димке, все только все не убивай. Убивайте. Бля. Дима. Я, не, я знаю, не знаю, как я туда попал. Заходит. Фу, а я еще одну нычку нашел. И кто-то меня слепил. И я еще одну нычку нашел. Чисто случайность. Потом на ролике пересмотрю, что как я это сделал. Ай, я еще троллить могу. Маньяк, маньяк я здесь. Коробочки, Дима. А пки! Какой коробки нет? Ну, ищи коробки. коробки. Их много Мол, здесь. <плёх> я в одной из <плёх> них. них. Ну, ты рядом, рядом черкаешь. Мальчик. А что туда, кстати? <плёх> Серьезно. А я даже Это не знал. Димка, да, я, я в подвале. Я в, подвале. Он в подвале. Ну, я теперь в подвале я уже все. А, нет, а первый этаж, первый этаж. Первый этаж. этаж. Ты прям надо, надо мной топаешь. Работать. Ты что там разрушил? Это же НКТ, это НКТ опять нарвался? Не нет. А кто это был? Димка? Дима, наверное. <сих> не люблю <сих> я в мыть, как долго <пятые> сидеть. Так, будем смотреть. Есть здесь выход еще один. Как туда обратно да. попасть, наверх Слышал, Димка? Да. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Женька, беги, беги, беги. дима показывай. Динка, Дима, Дима, Дима, Динка, Динка, Динка, Женька, Динка, Динка, Динка, Динка, Динка, Динка, Выбора нет. Женька, Кайфон, меня, я выбрал, нету. показывай меня, все. дай откуда? Да, взять? показывай да, меня, я, я в, здесь, я вот в, он, внизу. Пошли, пошли. Все, сдох. Не понравилось. Все сказали, Димон, Димон, заходи, давай. вот, вон, ты вон, видишь вон меня? Вон, вон он я. Я прям на тебя, тебя смотрю. Во, во, во, смотри. Да ты куда побежал-то? Я сзади. Да вот он я. Да он видел тебя у он... А как я туда попал? А? а? Затронил. Блин, жалко, что я гранату не могу кинуть. Может, что-то есть еще рядом? Женька, ты видишь это, да, момент? Я не, я не знаю, какие эти нынче нахожу. А куда он нырнул? Просто забей. Ты чё, нычку нашел? Вот я через это попал. Я понял? выбраться не могу. Под... короче, вот здесь а вот такая хрень есть. Нычка. Может где-то не найдет из нас. Да я кажется, понял где. Нагадался? Канализация. Нет. Да. Нет нет нет нет. Чё забьемся? Ну и лезь в канализатор свой. Да я не могу с него выбраться. Можешь посмотреть. Чуть-чуть вылезти оттуда. Ты там есть миссия выйти. Я не могу вылезти. Серьезно? Выберешься? Да. Нет, ну и... Посмотри. только там. Выход. О, вылазится. Что? Он не вылазил, серьезно говорю. А это жопа, да? На, морда. Че ты спеши? Я за это прикрым, но еще не однажды не мешаю. Ну я уже маньян вяка. Что, нашел это уже целый, да? да только да бы боков... боков... да, главное бы боков... меня закирать <свист> <свист> это он что там <свист> а я <свист> уже на улице <свист> да, уже? заходи за маньяка <свист> все я Ты уже маньяк меня? А все, серьезно, сюда нельзя? А? Нет, можно. Можно? Можно. Вы можете откинетесь уже? А. А серьезно, отфизичек Серьезно, а серьёзно, отъедите, что серьёзно, а чё, тут низ только? Понизу, что ли? Все, короче, в беспонтовой нычки. Самой без ну приблизительно это где? В доме. Доме. Хорошо. Дима, ты обжора Так, кто-то там топает наверху, я слышу. Прямо до упора. Да я понял. <свят> Тут направо. Тут направо. Экзит. Экзит. Серьезно. <свят> Дима, хай разжать. Здорово! Чего? Ты меня пробежал Здорово-здорово Здорово-здорово-здорово, я тебя вижу Не, я тебя не вижу Здорово-здорово Что? Что было? Что было А, а, а ты видишь ты вот, видишь, вот ты это ты вот, завод, который я быть, здесь и вот занучился-то? Дима, хорошо хорош жрать Кровать, да нет, двигается. Не, А, а я тебя вижу. Да где ж ты тварь? Я хоть одного та здесь. Слышу? Да, слышал. тебя ты заколебал слышу. топать прям по ухом. Слышу. Где же я эту нычку находил? Блин, я не помню. Не знаю, покажешь мне. Я слежу за тобой. <клёвый> <Ты> куда побежал? <клёвый> не. Уже не обидел. Где тычки сделал? А? Серьезно? Да я потому что ни одной лички нормально не вышел. А, ну это жопа. Где-то пять сделал. Ого. По любому Пробой здесь нычка есть линка. Вот смотри. Okay. Где? По любому здесь вот нычка есть. Где на ступеньках? Да. Не знаю, не проверял. Да посмотри где. По любому. И посмотри. Да. Это я единственный, который нычки знает, да? Которые сам находит. Блин, а я не вот не реально не а не от этого. Ты чего здесь вот? Нет. Уверен? Не мой сегодня день, не мой. Не день скримера, да? Опа. Здорово. я тебя вижу. Чего? А я тебя вижу. А как ты меня видишь? Чё ужиртишь? Мне вопрос. Как а чё ужиртишь там? А как он попал туда? Они а может быть от... <плёг> от... вот в этой комнате. А, -а. тут этот Димон есть? Это а <плёг> но... Да, есть. Тут везде-то похи есть. Что там, колен? А что то я тебя найти не могу. А ч Ну Куда ты занычился? Ты щука. Да. Сказано, скажу, нет, не нашел. Тупая этот тварь. У меня 8 осталось. Надо будет купить. Нет, я тебя не вижу. Да ты мне врешь. 50 Две. секунд. Да блин, как и где-то ты хоть не нашел. Коля, спустись на первый этаж. Быстрее, быстрее, быстрее. Я вот он, бегу. Врёшь. Отвечаю, вот он. Быстрее, быстрее, быстрее. Чего? А ты, ну, что там? Серьезно, на первом этаже была нычка? Да. Я дурак. Там две. Ух ты. У еще ящики, ящики разрушать ящики. могу. В этом? Серьезно? А если я тебе скажу то, что я уже 15, минут, 15 секунд или 20 секунд на улице просто стою. Ага. <плышлен> так ты вот в этом здесь <плышлен> сидел? <плышлен> да. Ты падла. Ну ты падла. Так. Пока, ныч, типа. Мыс. Из... Это что за это? колдовство, блин? Я спрятал по вообще херенную нычку. У меня даже не найдет спорим Колян? Дима, видел Видимо... эту нычку? Какую? А вот это. Ну вот. А, промеж этой, да. Я вот. только сейчас узнал, что есть. Ну я же от Коли такой убежал. Ну я видел, когда ты это. А что там все? Маньяк уже должен бегать? Маньяк уже должен бегать. Побежали. Так. Давай. Ну, спрыгивай. Чем чешется? Давай почищу. <свист> Дима, харе. Шуметь. Когда выйдешь, скажешь. <свист> <свист> <свист> <свист> нет, <свист> еще нет. Я еще <свист> в этом канализации. Потому что я в такой кириллной <свист> мичке. Что за нычка примерная, скажи мне? Ну она в доме. Ну, понятно, что в дом. Блин, вообще прикольно, мне нравится. Все разнесу. Не, вот это меня добила, Он она, вот на... она между первым и вторым этажом. Не верю. Серьезно говорю между первым и вторым. Что, Женька, нашел? нычку хоть хочешь? Можешь доказать, что кину? Не надо. Да, было. <г publish> Точно где-то на первом. Become... Ты Как это? Серьезно, где-то ладно. У меня. Жака, как он тебя не видит? А я поздно Димка, я нычку нашел, ту твою, которая Да? Да а -а -а. Ну ты понял, какую я нычку нашел Ну? Какой-кино да -а -а. на нычка, в которой он тырился? Нет, у меня другая нычка Это моя? У меня другая нычка Так, посмотри мою нычку. Да, как я пошут. Мой монитор, посмотри. Нычка, бомба, смотри. Сейчас потом моему тоже так поделаю. Нычка, бомба, смотри. Забираешь так. Оба, оба, оба. Оба. Телепорт, хоп. И все. Где ты? Банальная личка, банальная. Эй, я тоже -то думал. Ну, что то оно как-то не прохнуло. Кошка, мне прибеги. Чего? Да я застрял вообще. Он, он, он на первом этаже. Да, я понял, да. Я увижу. Он в мою нычку залез. чертила yeah! Меня Все. не показывай. <свят> Все, женщина, <хана. свят> чего? <связывая> прям по мне бегает, да? <связывая> что? <связывая> <связывая> а! <связывая> ой, это Дима, блин, а! <связывая> че кто, кто, маньяк? женька? а я не могу, маньяк выйти? маньякова <связывая> первое маньяк меняется, а потом ты только Фу, блин <связывая> Не, ну это, это жопа вообще, реально жопа. Охеренная нычка, да? Да вообще. Димка, я вот не помню свою нычку, как я туда зашл. Ты то шел, так. Блин, я упал. Я. Сейчас охеренная нычка. Так, ещ ⁇ эта нычка, нычка тупая? тупая. Как я Ты в нее попадал? Время да. то Да. Ага. Да блин, а как я в ту нычку, нычку попал? попал? и отсюда блин у меня опять провод нашел ну-ка скажи что -нибудь. ты меня слышишь ну сейчас слышишь вот сейчас Hard. слышу что за бред на да провод тут отходит а. а бутылка вот она я уже женька не знаете и мою тоже Где он вообще возит, не знаешь? Нет, я его не вижу. Я просто толчки проверял. Работает, нет? А, в толчках вот я тоже там был. Рычка банальная. Да блин, а, это а лычка за... заезженная, Женька. Что вы лучше кстати? А не знаю. Димка. Смотри, вот эту нычку я спалю тебе. Я вот здесь. А я там был. Бля, женька, там, я там вышел. вышел. Я прям под носом его вышел. Может я свою колен нычку спалю? Блин, блин. Серьезно? Да. да. Вот это жопа. А зато не подумает, да? Да вообще, я бы даже не догадался бы никогда, только если пацанка подцаха, Ну, Кстати, что, ты нашел что-нибудь? Женя, ты прямо за меня топаешь? Нимка, я уже на втором этаже. Уже перенышился. Ой, на первом этаже, Женька, я, я на первом. Где я Диньку троллил. Угу. Я понял, в чем прикол этих телепортов. Женька, ты мимо меня пробежал. А они телеп... все в одно место, да? Да. Женька, ты нычку нашел в каком-нибудь? Я на первом этаже. Вот он, ты на меня смотрел сейчас. А куда, куда ты пыхнулся? Как ты сейчас? Вот, ты видишь, я здесь. Это где Димка начался. Кстати. Вот он я. Как я сюда попал, я тебе не скажу. Даже Димка ее не знает. Да легко просто. Два телепорта. Нет, не за это говорю. Нимка тут расплык работает, ты реально. Но. Женька нарвался на этот. Да это старая нычка наша. Я тоже старая нычка. Я тоже старая. А вот а другую я не помню, нычку, в которую я случайно попал. Там нычка, в нычка, в нычка. А ты присядь. Присядь, подожди. Что? Да, да. <плышлен> <смех> Нычка для дурака. Это я не знал. Ну, ну сейчас ты знаешь. Колян, я хорошо слушаю, когда ты хаваешь. <рых> Скажи что-нибудь. Что, Колян? Колян, помнишь, как смотрел эту нычку попадал? <рых> нет. Да? Пойдешь <рых> покажу. Я Коля сидит. Вс, падла. Вот <рых> ну, ты только одну нычку знаешь, а вторую-то нет. Да он на меня будет долго искать. Да он уже 27 секунд. Че ты ко мне долбишь, Женя? <сёк> Зас, <поломал сёк> Димка, ящик. Это... Я не там, колян. Мы знаю. Джека, я, я на, на улице. улице. Димка, а <сёк> куда ты снял? Я вот он забор. Серьезно? А, да. ой, вижу. <связь> я тут в уголке сидел, никого не мешал. <связь> ну что, пойдем? Оба. Пойдем мышки, которые я обмежился. Я вот сам не помню, как я объехал. Он два раза выстакивает? Один? Один раз. Знаешь, как сразу? Тихо-тихо. Вот я, я не знаю чтобы... Как я в ту нычку попал? Это моя нычка. Ну. Я нычку нашел. Бля, Бля. давай, Что не убивай? <св25> Серьезно? Я в <св25> перепорке. Понятно. А, что, лоха бы мне увидел? Да, а как туда попасть? Давайте покажу. Покажу, покажу. Дима, Дима, Дима, Дима не надо. Броской, да, я покажу, я покажу. Он просто бегает. Сырянба. Вот у тебя, у тебя, у Бля. вот он, он тут стоит видишь я пройти не могу У -у -у -у. я залечился все да вот он, он стоит Вот он. <свист> меня Отвечаю, он я вот я его ныкнейм вижу вот он он прям на меня выбил вот, вот он, он, он тут а. А он в смысле как <свист> <свист> <свист> А, а как там, я там, тебе здесь сделаю? Здесь я здесь свалился здесь. сейчас. Димка, я, я не свалился. Внизу, Внизу показывай меня. Ты не свалился? Да. А, ну да. Пошли. А э, Уйди вон туда. Я вот здесь. А Димка ну, вот здесь, вот где этот выкат. Да, вот да. здесь вот я. Вот он он. Все, я свободен. Но Димка тебе показал. Я, я замучился да, с сюда. Отпусти его, Женя. Отпусти его, говорю. Пусти, пусти, пусти моего братишку. Ладно, я сам сдамся. Падла. Ладно, все, уже не заметится. Не Нет, Димка тебе верную дал подсказку. Он напел, он пога. А Колен. А вон она где. Ты понял откуда я свалил да сразу? Да. Ты моей ночке был, значит что ты теперь ее знаешь, да? Жека, я, я на первом этаже там Да? Я там все время был. Я сбежал, свалился сюда. Сама? Опять же. Ну, кстати, это сложно додуматься. Ну только я догадался я жить. Бы, да. Но он не догадается. Да У. кто его знает? Да мне кажется, не догадается. Если не показатель. Нет. Наверное. Дай мне эту колен. Эээ. <связывающие> не слеповуху, блин. Че? Не слеповух, да. она и меня <связывающие> слепанет. <Нижа>. А. Бля. <связывающие> Ты не <весь связывающий> <уже> сейчас первый этаж обвечал. Вс, Димка крепкая. Ахаски она все крепкая. Угу. Женя, ну на первом этаже. Понял. Мне кажется, что-то со вторым это. Кстати, Димка, еще туда вот такой прикол, прикол, если ты далеко хочешь прыгнуть, ты так, так делаешь. А я так и делал в а прыгал. Да? да? Да. Типа ты дальней, дальше, дальше, дальше еще прыгаешь. Не устал, Не устал бегать. Он на мою на духу посмотрел вторую. А? Он не а понял, он где. где Не, ну yeah, танная куха это мукуха жопа вообще, слова. честно, я тебе скажу. Я вот не знаю, как в не попало, я сейчас буду вспоминать. Алян, ты куда пошел? Да так пробежаться а -а -а -а. решил по лесику. Встаньте, око. Колян, беги, я тебя спалил нечайно Он ему меня пролетел Но я заметил. Второй раз уже пробежал. Ладно, все, я пробежал. Колян, туда налево. Ладно. Блин, туда не бежать. Он шарики. Вот тут, вот тут, слева, слева, слева. Да? сесть надо было слева а вот так да серьезно да ты тут нычился? да ладно женя какой расстрой димка только, только не... не надо мою жопу надирать у вас я продвигаю потому что как я там нычку нашел? Блин, вспоминай, ну. Давай, давай, давай. Быстро, быстро, быстро, быстро, 3, 2, 1, 0, я вышел. Конечно. Даже я Женя, может за мной не идти, я На 30 секунде выходишь. же я ну то нашел, блин. А я кого-то слышу? Да ты меня слышишь, наверное. Жень. Я на втором этаже. А Жень, ты жрите в жопу. Вот где я на втором. Серьезно? Да, вот где. Только я новую нычку нашел. Нычка в нычке Ну, если ты найдешь, на жопа Тут карнизов нету, да? Нет Тут без карнизов Я кого-то слышу Женька там дверь открывает Женя, а ты серьезно? Да Это где, Колян? Ну, ну где-то где одну чифет. Через... А где он стекло разбито? Ну это я разбил его. Ну, а тебя сбегал. сбегал. Прям я перед бегал. тобой убежал. Я, ты знаешь или с... не представляешь <смех> этот? Женька, он где-то спрятался. <сам> я знаю, где. <сам> <сам> <сам> <сам> <сам> Женька, Женька на меня на смотрит, ты внука, же. А Прям я на него. Я понял, что ты смотришь на меня. только моя душка не беги. Я сказал, не беги, мою нычку. нычку. Так, ты что, издеваешься? Да нет, ну, ya, видно я видно не будет. Больше, ну хотя. Димка там вайп прикуривает, на да? На да. Че, Да, ничего такая. Ой. Че? Никого один только не убивай пожалуйста <рых> хорошо? <рых> все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все. <селу> иди в жопу спался? <селу> <slug> я в окно прыгнул. я тебя прям видел <селу> да? это <селу> есть ну так ну так мало не ну там, там моя дочка вообще топовая Давай. ты где один? А? ты что, в доме? а, а че на второй этаж пошел? на первом види. а видел ее, видел, видел пробежал не видел пробежал а че а че ты задом бежал? откуда ты меня видишь? откуда а ты меня видишь? стены, блин. А куда сейчас взял. А вот. Это где? Кранычку нашел. Кайфу. Нашел нычку, блин. Женька тебя видит. Женька не можно видеть. Я через Женькин монитор вижу. В смысле? В смысле? Он тебя видит. А сейчас? А сейчас нет. А не видит, видит, видит, видит. А ну нахер. Жека сиди! Женька только быстро-быстро-быстро-быстро. А как он там оказался?! А меня ТП снуло сюда. Да. А, а ты знаешь телепорт? Расскажи мне, пожалуйста. Покажешь? Я тебя я, на одном раунде на пропущу. Если скажешь где-то в доме или на улице? Я в доме. Ты в доме? Отвечаю. Отвечаю. Нет, я в доме. Да, я в я доме. доме. На первом или на втором? <laughs> Это, Это было было на, на, на первом. Первом. Да. да. Хрена на том бегаешь ножами, режешь что-то. Зачем О. тебе это делать? Ну, я ничку нашел. Напугать да <до> у <связать> Это все второй этаж? Нет, это первый, я нашел нычку новую. Покажешь? <связать> ну, вылезь я тебе покажу. Я на улице уже. Да ты в дом зайди. Я на улице. Такая нычка охеренная. Да? Сейчас кстати, я тебе покажу, что там належек. Водички не належь. А, Ой. А, не-не, хватит. Да, я новую плею открывать. Чего? Я за спецназ. Чего? А, все типа. <связь> э! А я за спецназа могу вас убивать? <связь> <связь> <связь> <связь> а как это так? А, Жак, пошли ножку покажи. Пошли. Что, что это, это было? было? <laughs> Даже без понятия. А кто маньяк, типа? Иди сюда. Это, это бак какой-то? Какой вот, смотри. Ты сюда запрыгивай. И вот тут, короче. А, а я, видел, видел, я, видел, видел, я видел, я видел, Дмка, я, я, знаю. Знаю. Дима, ну, я, я знаю. знаю. Дима, я знаю. <laughs> Прикольная, эта да, тема? А как а ты как так как меня убьешь? А не знаю, у меня даже это. У нас, походу, никто не маньяк, маньяк. Вот он, он маньяк. маньяк. Я маньяк? Да. За... А, ну да. А почему я тупо ее? Что? У меня 10 хп было. А как это я сделал? Давай другую посмотрим кое нибудь Ну ладно, Давай. на этом заканчиваем. Всем спасибо, спасибо до, свидания, пока. Пока, до свидания. Пока. Пока-пока.